Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про Nimble Framework, в частности про его вторую версию, о том, что изменилось, что добавилось, как это работает, для чего это нужно, ну и вообще. Итак, что же такое Nimble Framework? Ну, для начала это шаблон для создания API, то есть бэкэнда, или даже не столько для создания бэкэнда, или вернее даже сказать правильно, не только для создания бэкэнда, а еще и для создания микросервисной архитектур, потому что шаблон содержит два на самом деле шаблона. Один с использованием Identity Server, то есть который может быть главным сервером авторизации вашей микросервисной архитектуры. И второй шаблон без его использования. Но шаблоны связаны между собой. Я об этом чуть позже скажу и даже покажу. Дальше. В каждом шаблоне, в каждом из указанных шаблонов есть настроенный свагер. В одном из них есть Identity сервер, есть Entity Framework, работает который in-memory в режиме, то есть прямой связи с базой данных нет, он работает в памяти. Но ну, очень просто это все переподключить на использование базы данных. MySQL, Postgres или Entity Framework легко подключается к MS SQL. Дальше. Также есть встроенные механизмы маппинга. Ну, у меня убеждение, на UI никогда не вытаскиваете реальные сущности, ну, в силу некоторых причин, вот даже если самая простая сущность, все равно для нее делать ViewModel, потому что после определенного времени использования потребуются какие-то э, свойства, которые не должен видеть пользователь или пользователь с определенной ролью, поэтому маппинг для этого используется, автонапперк. Ну и, естественно, все, что приходит от пользователя, должно как-то валидироваться. Есть в шаблоне пример реализации Fluent Validation, то есть это тоже как бы встроено в систему, вы можете это использовать. Ну и на самом деле встроено два базовых функционала, которые позволяют быстро создавать крат-операции, то есть Create, Update, Read и Delete. Я об этом тоже скажу позже. Ну и, наконец, Nimble Framework – это тестовая площадка для экспериментов то есть каждый раз настраивать одни и те же инструменты чтобы у вас можно было запустить проект и там проверить пару-тройку механизмов это на самом деле ну такая ну, нетривиальная задача ну или вы одну не настроите, или другую не, не учтете а используя него фреймворк создали шаблон на новый проект у вас уже есть свагер, есть identity подключились, запустили, проверили, работает ну как вариант на самом деле ну и дальше Итак, что я хочу показать э, на демонстрации. Я создам один э, проект из шаблона с Identity сервером. Я создам второй проект без использования Identity сервера И покажу, как э, из второго шаблона, в котором нет Identity сервера, можно авторизоваться, используя обращение к сервису ID и э, идентификации, то есть к Identity Server, и показать, как это все работает. Э, давайте переключимся в Visual Studio. И для начала создадим новый проект, вернее новый solution. Ну, в частности, смотрите, у меня вот есть проекты, которые чаще используем. Ну, вообще, после того, как вы их установите, они у вас будут доступны вот здесь вот. Я выбираю вот этот вот, который из Identity Server, нажимаю Install, хочу Create. И, в общем, нужно немножко подождать, пока Visual Studio создаст его и установит все зависимые зависимости. Итак, Nougat ну, пакеты почти все установились. Пока они устанавливаются, я скажу, что в каждом из шаблонов существует 4... В каждом из шаблонов Солюшена существует 4 проекта. Core это контракты, Entity это непосредственно данные, то есть Domain модули, если хотите, или модели данных. В Data содержится Application DB context, то есть непосредственно сама база данных, ее имплементация DB context, и Web, то собственно говоря, сам API. Ну и вот даже без каких-либо подготовок я просто нажимаю Start. Проект запускается, открывается демо-окно, в нем уже свагер, и если я нажму авторизовать, пользователя и пароль можно найти в исходниках, есть файл, который называется Database Initializer, там создается временный клиент, и мне остается только добавить, что все это работает в режиме N-memory, то есть в режиме демонстрации базы данных, Entity Framework используется Который вы, собственно говоря, можете поменять в любой момент на любую нужную вам базу данных. Ну и смотрите, у меня получился профиль пользователя. Здесь вот есть роли, которые мы будем потом запрашивать на другом сервере. Ну и как вы понимаете, это все работает. Я это пока сверну. Давайте создадим новый проект. Давайте его создадим теперь уже из другого шаблона Солюшена. Теперь он будет без identity сервера, пусть лежит в той же папке. Надо понимать, что это два разных солюшна между собой они связаны, соответственно, это может быть разные репозитории, которые могут развиваться разными э, группами разработки, собственно говоря, ну как обыкновенные микросервисы. Теперь студия снова устанавливает зависимости. Здесь структура теоретически абсолютно такая же, ну, за исключением того, что некоторые штуки, которые привязаны к Identity Server, здесь просто их нет, потому что это находится в другом проекте. Ну, и, в общем-то, я также могу запустить проект. Напомню, что у меня работают предыдущие. Вот они, два. Один с... секунду. Один с Identity Server, второй без Identity Server. И, в общем, вот даже если вот так вот сделать... То я авторизован в том пользователе Вот микросервис без identity сервера А давайте я его так и сделаю Зачем я его свернул? Я авторизуюсь тем же самым пользователем Но уже у меня идет на localhost 1001 Я прошу внимания Напомню вам, что у меня сервис стартанул с identity сервером Как раз на где-то здесь было написано Вот На 1001 и теперь я захожу с этим пользователем на другом сервисе. Как видите, авторизовался. Здесь уже другие контроллеры. Я позже поясню, почему они так называются. Вот я получаю роли для текущего пользователя на сервисе 2. И, как вы видите, вот те самые роли. То есть, э, такое количество сервисов, которые сейчас э, создано, то есть без Identity сервисов, их, их может быть много, да, и они все будут ходить на вот этот сервис авторизации. Мне кажется, на самом деле очень удобно вот эта возможность построения. Вам единственное, что нужно сделать, указать, какую базу данных вы эти хотите положить. И таким образом настроенные с авторизацией один и более микросервисов уже как бы вот работает. И в купе уже все подключено. И Swagger, и Mapper. И на самом деле, мне кажется, это очень удобно. Проехали, давайте дальше. Итак, смотрите, два солюшена, два разных проекта, в одном есть Identity, в другом нет, но они используют оба базовые сборки. Базовые сборки, они, собственно говоря, отличаются тем, какой подход вы будете использовать. Есть сборка, которая называется kolobonga.network.controllers, она лежит в нугит-пакете в одном, и сборка, которая в isp.netcore.controllers, которая лежит в другом нугит -пакете. соответственно, они обе установлены, соответственно, вы их можете использовать. Вот, собственно говоря, список всех использованных сборок, то есть их на самом деле не так много. Ключевой момент в том, что, в общем-то, почему две базовые сборки, почему крат реализован двумя способами, ну, под эту, собственно говоря, историю есть у меня такой анекдот. Ну, представьте, что правительство Франции решило организовать постройку туннелем под ла и обвинило. Тендер вызвались Германия, допустим, Япония, ну и, собственно говоря, русские. После всех расчетов Германия выяснила, что они пробьют эту туннель под, под водой, собственно говоря, там, за два года будут бить с двух сторон, чтобы было быстрее. И попадут, не попадут? То есть разница может там составить там полтора-два метра. То есть, когда два туннеля с разных сторон друг дружку не попадут, вот с этой вот разницы. Японцы посчитали, посмотрели, сделают это за полтора года. Прокопают под ламаншем, с двух сторон тоже пойдут, чтобы было быстро. Ну и разница, то есть не попадание туннеля в туннель с двух сторон может быть составить там, там до метра. Наши посчитали, посмотрели, сказали, мы пробьем за год, ну, в крайнем случае будет два туннеля. Ну, и, в общем-то, все сводится к тому, что есть две сборки, есть два варианта использования, и вы можете использовать что? Первое, вы можете использовать Readable Writable контроллер, который лежит в первой сборке, который называется Unit of Work.Controller, который позволяет делать горизонтальное масштабирование на уровне контроллеров, то есть... Давайте попозже, давайте второй вариант. Второй вариант, когда вы можете использовать вертикальное масштабирование, то есть у вас а, используется м -м, медиатор, да, то есть этот Secure-S э подход, или если хотите... Паттерн-медиатор, который позволяет реализовать Vertical Slice Architecture, то есть вертикальное масштабирование, опять же, на уровне контроллеров. Ну и, собственно говоря, вы можете использовать оба варианта. То есть в одном контроллере одно, в другом контроллере другое. Что вам больше нравится, то можно использовать. И это, в принципе, тоже будет работать. Более того, скажу, что в некоторых проектах у меня это работает. Плюсы и минусы в Writable и Readable Controller. Собственно говоря, плюсы достаточно серьезно да то есть вы можете при помощи либо в контроллеров то есть первой сборки реализовать очень быстро э, крут потому что там есть базовые реализации они построены вокруг юниту Work паттерна то есть вы можете работать с разными репозиториями далее все э, то есть post стать ему put а методы они закрытые транзакциями то есть э, работают уже непосредственно с базой данных, все это интегрировано более того, Readable Writable контроллеры имеют точки расширения функционала, то есть где вы можете вписать свой код, который будет обрабатывать те или иные ситуации. Ну и создание сниппетов для универсальных механизмов на базе вот этого контроллера, ну, на базе вот этих ReadWritable базовых реализаций, они существенно могут ускорить вот реализацию вот этого CRUD контроллера. То есть все сводится к тому, что вы создали сущность, ну например, там Person, а потом через сниппет, который вызывается там буквально там тремя кнопками, реализовали весь остальной функционал. Я в одном из видео на моем канале показывал, как это делается. Буквально там, там секунды нужны для того, чтобы сделать крут. Ну, единственное, что там нужно было еще настроить маппинг, но это в зависимости от сущности уже. Но так как есть плюсы и есть обычные минусы, вот собственно говоря, количество вот этих точек входных авирайдов, да, так сказать они э, вот ограничены да, то есть не все и не везде то есть она покрывает большинство функционала но их на самом деле там порядка 3 шести и это как бы базовая реализация на этом заканчивается ну и смотрите, так как масштабирование горизонтальное то есть на все методы шарятся одни и те же модели одни и те же view-модули то есть если вы создали Контроллер, который использует там PersonViewModel, то допустим PersonCreateViewModel, PersonUpdateViewModel, то они на всех методах будут использоваться э, одинаково, одинаково равно, да, то есть одни и те же. Но и это, собственно говоря, минусы. Что же говорить про плюсы и минусы от паттерна Mediator, то есть который реализован в сборке Mediator? Ну, во-первых, это больная детальная реализация крут, да, то есть использованием секурез-подхода на, на базе сборки вот этот медиатор. Ну, собственно говоря, если вы используете медиатор, то тут все вытекающие последствия. Это гибкость, это экстенсабилити, если хотите, это, ну, то есть расширяемость. Ну, и, в общем-то, раз... Э это все-таки сборка, да, то есть она имеет базовую реализацию методов, которые, собственно говоря, вы тоже можете быстро накидать в контроллер. И на одном из видео в моем канале я тоже это делал. Где-то можно посмотреть, как это делается. Ну и основной плюс это использовать Vertical Slice Architecture, который на самом деле сейчас является такой, ну, ну, не сказать модной, да, ну, не буду ничего говорить. На самом деле вот эта архитектура мне очень понравилась. Она работает исключительно гибко. Ну, собственно говоря, у нее тоже есть минусы, и этот минус один. Более сложные методы, придется писать самостоятельно. То есть вам придется самостоятельно реализовывать Unit of Work, самостоятельно реализовывать транзакции, например, какое-то логирование. Ну, надо сказать, что вот в этой сборке, которая isp.netcore.controllers, там э, более-менее, там есть, то есть реализации транзакций и юнитворка, в общем, нужно с этим просто ознакомиться. Итак, способы установки, их на самом деле несколько, и первый это тот, что я вам буквально несколько... Минут назад показал, это как шаблон для Visual Studio. Мне кажется, он самый более подходящий на тот случай, если вам придется большое количество разгородить, большое количество микросервисов, связанных между собой. В общем, ну как вариант, да. А второй вариант это установить те же самые шаблоны, но только используя экстеншн. Это опять же тот случай, когда вам нужно создавать большое количество микросервисов, ну то есть, Пачками там каждый день ну так бывает поверьте ну и третий вариант это просто клонировать гид-репозитории э, э, взять нужный проект переименовать name space и использовать его там один который там на всю жизнь хватит да? первые два варианта работают для visual studio третий вариант работает под райдер ну и собственно говоря не знаю может быть другие системы и де которые могут работать с, э, с шарфом не знаю наверное visual studio код еще ну и давайте дальше. Я покажу немножко подробнее про каждый из способов. Первый способ это шаблон установки через Visual Studio. Мы идем в microservice template на GitHub. Ссылка указана наверху. Открываем папку output. В ней находятся три проекта. Я вот, если обратите внимание, выбрал SPNET Core версии 3.1. И здесь, собственно говоря, здесь два zip файла, которые нужно скопировать к себе, сдаунлоудить. И положите их в папку э, документ Visual Studio по номеру версии, template, project template. И вот я их, собственно, скопировал. И когда вы запустите Visual Studio, вы видите то, что я вам показал на видео при, ну, в самом начале. То есть как раз эти два шаблона. Ну а дальше вы знаете. Второй вариант: когда вы используете extension для Visual Studio, есть на Marketplace шаблон, который называется Microservice Template. Э, нужно открыть, собственно говоря, менеджмент. Extensions написать слово колобонга в поиске, вы видите этот шаблон. Ну, я просто больше пока их не делал. Ну, и, в общем-то, Download, Install, и, в общем, то же самое, появится у вас там те самые шаблоны, даже немножко больше еще шаблоны каждого проектов, насколько я помню. Ну, еще хотелось бы отметить, что extension обновляется немножко реже, то есть э, шаблоны обновляются чаще с экстеншеном обычно больше возни ну, сами понимаете, это Microsoft, это Marketplace это конфиденциальность, это безопасность там все немножко сложнее, поэтому ну, тоже можно использовать на, ваше, на ваш вкус и цвет, как говорится ну и второй, тр, то есть третий способ это прям зайти и склонировать э, себе репозиторий зайти в папку ASP.NET Core 3.1 где вот лежит непосредственно Четыре проекта. Первые два это сами проекты, из которых делаются шаблоны, а в третий-четвертый это сами шаблоны, то есть модифицированные проекты. В общем, если вы склонируете себе эту папку, возьмете, допустим, первую с identity. module, переименуйте namespace, и, пожалуйста, у вас даже можете не переименовывать, если нравится, у вас будет готовый проект, вернее solution с четырьмя проектами, которые можете использовать. Ну и в общем в каждом проекте, как вы видите, также лежат 4 этих, в каждом solution лежат 4 проекта, собственно говоря, как для Identity Model, так и, собственно говоря, для .model. Вы их можете использовать, как говорится, и в хвост, и в гриву, и вдоль, и поперек. Я использую для клонирования Fork, ну в общем достаточно удобная система. И можно прям скопировать склонированный объект в нужную папку, поменять namespaces, поменять настройки и, в общем, настроить подключение к базе данных, к реальной базе данных, SQL, например. И, в общем-то, это будет тоже работать. Ну и в заключение, что бы хотелось сказать в заключении. Содержание папок в репозитории как бы может изменяться, то есть какие-то папки придут, какие-то будут, названия проектов нет То есть вы всегда найдете тот нужный проект с Identity сервер или без него Дальше, со временем старые версии, которые были 2.3.0 и 2.2, они будут удалены, потому что... Ну, не знаю, давайте отпишитесь в комментариях, нужны они или нет, я просто не знаю, используют или нет а тащить их, ну, как бы особого смысла нету. Тащите в виду по гиту. Ну, и также буду добавляться новые версии. Мы ждем, когда появится появится.NET 5.0. Соответственно, 3.1 будет какое-то время еще доступно. А, ну и появится реализация для 5.0. Ну, опять же, прошу вас, отпишитесь в комментариях, вдруг нужно сохранить старые или, допустим, пока вы их используете и не нужно удалять. Ну и, в общем, я жду от вас предложения дополнения по функциональности в шаблонах. Может быть, какие-то сборки, может быть, какие-то дополнительные возможности, может быть, какие-то шаблоны, не знаю. Давайте отпишемся в комментариях, что бы вы хотели бы еще видеть в шаблоне. Ну, то есть, надо иметь в виду, что это не конкретно, чтобы под вас работало, а, допустим, для всех, чтобы было бы удобно там видеть какой-нибудь там helper или, или еще какую нибудь хрень. Ну, понятно, да, о чем я говорю. Ну, и на этом я хочу с вами попрощаться. Эм, наверное, все. Ну, и в качестве шутки еще добавлю. Если говорить про харька и норку, то есть это два таких милых шустрых зверька, проворных, да, то есть нимбл, то в нашем варианте, то есть в моем варианте нимбл фреймворк это что-то типа хонорика, да, то есть это скрещиваны какие то хорек и норки. вот. Я не нашел фотографию, к сожалению, Ханорика, но вот так вот примерно его изобразил, так что, скорее всего, это будет логотипом. Тоже пишите в комментариях, вместе посмеемся.